Как-то долго собирал я вещи, как бы не забыть, бы что-то положить. Но вот наконец-то, вроде все готово, время поджимает, надо выходить. И вот я у дороги, где моя машина, надо быстро, срочно, срочно Поезд без меня, быть может, на самолет успею я. Но теперь быстрее, наверное, дали Русь я. Вот такси еду, я в аэропорт, только вот с погодой что-то не в порядке. Такой а Их меня быть Без небезуха не найти причины, Может быть, я долго вещи собирал, Что ж такие всюду мрачные картины, как я не старался. Здесь я тоже опоздал